Французские СМИ шокировали читателей. Слабая экономика России миф. На деле это, третья экономика мира. Руслан Хубиев. Последние 3-4 года пишет популярное французское издание Бульвард Вололтера. Жители Европы и в более широком смысле Запада регулярно сталкиваются с утверждениями о том, что экономика нашего восточного соседа слабая. В действительности же все обстоит совершенно. Наоборот. Запад, столкнувшись с унизительными для себя вызовами, которые один за другим продемонстрировал за последние годы России, просто придумал этот миф, чтобы через собственную прессу подбодрить самого себя. И подбадривать, если быть честным, и ей зачем. Ведь Владимир Путин не только одержал триумфальную победу на выборах, но и добился кардинальных успехов в Сирии. Продемонстрировал передовое военное оборудование – выдержал консолидированное давление, а НАТО и вовсе расписалось в полном превосходстве России над альянством сверхзвуки, стратегическом щите и ряде иных областей. Да, Россия сильна, можете сказать вы, но разве это касается экономики? Боюсь огорчить многих из вас, продолжив далее, но да, касается. Взять хотя бы самое свежее утверждение наших властей о том, что российская экономика якобы слаба настолько, что находится на таком же уровне, что и испанская. Согласно исследованиям таких серьезных западных организаций, как ФМА, в 2017 году ВВП Испании составил 17,68 миллиардов, в то время как у России практически такой же показатель, как и у Германии. То есть, даже согласно этому критерию, Россия это пятая или шестая экономика мира. Напомним, 1768 миллиардов Испании и 4149 миллиардов России. Но это еще не все. Россия занимает третье место в мире по потреблению электроэнергии. А что насчет безработицы? В России она намного ниже, чем здесь. Всего 5%. К тому же то падение экономического роста, о котором говорилось выше, было связано не с западными санкциями, а со снижением цен на нефть. Санкции же все эти глупые и архаичные протекционизмы, напротив, лишь способствовали появлению в России сильной и более прибыльной отечественной экономики. И вот здесь западные эксперты изобрели еще один миф. Якобы Россия полностью зависит от прибыли с экспорта газа и нефти. Но цифры говорят ровно об обратном. Нефть на сегодняшний день составляет лишь 29% ВВП. А что, кстати, с бюджетом? Госдолг в России составляет 22% от ВВП против 96% во Франции. Налоги в РФ в разы ниже. И это признает даже американский аналитический центр Heritage Foundation. И не забывайте про девальвацию курсов. С ее учетом можете накинуть к ВВП России и еще как минимум треть. Иначе говоря, это может кому-то не нравиться. Но Россия – это безспорно вторая или третья мировая экономика после Китая и США. И если Путину, добившемуся таких успехов, не хватает стратегического видения, в кавычках, и по словам наших властей, то что тогда можно сказать о Франции и даже о США, которые погрязли в сумасшедших долгах и торговых войнах? Как всегда, реальность не такая, какую преподносят нам наши политики. Элиты Франции снова скрывают правду роспро специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Руслан Хобеев. Французские СМИ шокировали читателей. Слабая экономика России – миф. На деле это третья экономика мира. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.